Это не обзор, это не обзор. Я не обзорщик и это не распаковка. Я не люблю распаковки, я их никогда не смотрю. Здорово, здорово, друзья, здорово, случайный гость. Если ты случайный гость, не интересуешься электронными стабилизаторами, не знаешь, что такое DSLR, тогда можешь смело включать видео, дальше тебе будет неинтересно. Наконец-то мне пришла посылка, это электронный стабилизатор Axon A1S. Хочу немного рассказать про доставку. В выборе было две транспортные компании, конечно же это SDEC, но дело в том, что Иван из Gimbal Lab меня предупредил о том, что SDEC может посылку не отправить из-за того, что в посылке содержатся батареи. В стабилизаторе есть две батарейки, общей мощностью примерно 7000 мАч. А провоз Аэрофлот устанавливает до 100 Вт. В эти 100 Вт входят телефоны, планшеты, фотоаппараты, вся бытовая техника. Их можно провозить на борту и об этом не уведомлять компанию и не сдавать багаж. Дальше идут категории от 100 до 150, 150, 200, 250, 300. Батарейки стабилизатор не подходят под эти категории, они идут до 100 ватт общей мощностью, если не ошибаюсь, в районе 30, две батарейки, поэтому им можно спокойно отправлять. Я об этом рассказал Ивану в гимбалабе, но он мне предупредил, что конкретно Уздека с этим есть проблема. Я решил не рисковать. Я обратился в DPD, им рассказал ту же самую проблему, сказали, ну, если до 100 ватт, то никаких проблем, отправим бортом, значит, мне посчитали, если за 6 дней доставки мне посчитали, 5000 рублей а если за 7 дней доставки то 900 рублей 980 очень странно получается не могу понять вообще до сих пор не разгадал это логике я естественно беру семидневную доставку которая стоит 900 рублей в итоге гиббл мне приходит за 5 и доставка мне обходится не 900, а 500 рублей. Потому что я должен был оплачивать при получении. Кстати, Иван, спасибо тебе, что отправил мне стабилизатор. Без тебя бы я бы, наверное, не получил ни свой объектив, ни фокус, ни стабилизатор. Я еще через себя хочу много чего заказывать. Спасибо тебе, друг, что ты живешь в Санкт-Петербурге. Можешь за меня посмотреть всю технику, которую я заказываю. Так, ну ладно, что приступим. Аксон а 1 s Вот такая коробка на фотографиях, если честно, он мне казался больше. Это видео посвящено Сергею э, Ленвидео, который привозит аксоны А1С в Россию, и Ивану, который мне отправил эту посылку. Спасибо, друзья, спасибо, спасибо. А Кто-то может спросить, почему аксон А1С, а не какой-нибудь Ронин? Или та же Тильда, или Жиюн. Почему-то он мне не пришел первым в голову. Отвечу. Ронин. Почему не Ронин? Потому что Ронин стоит практически на 20 тысяч дороже, чем Макса. а по функционалу такой же. Тильда. Ну, не знаю. Жиюн. Не Жиюн. Здесь есть в комплекте двойные ручки. Здесь э, куча настроек по футажам. Здесь э, до миллионов всего. Ну, на самом деле, а почему я решил их взять? Именно Аксаны, а не Ронины. Потому что я доверился мнению Сергея Ленвидео. Тебе еще раз спасибо большое за это. Сергей инженер и что-то понимает. Система стабилизации. Даже несмотря на то, что он является продавцом стабилизаторов, из Ронинов и Аксонов он рекомендует именно Аксан А1С. Ладно, давайте посмотрим, что внутри внутри кейс. Э, чуваки, это не обзор и не распаковка. Очень прорезиненные посмотрим что будет на морозе <с> вот они две вот эти батарейки из-за которых э, было столько шума 3 200 и 3 200 11 ватт и 11 22 ватта а ну в собранном виде он да <с> ладно посмотрим что из этого выйдет пока